В преддверии 8 марта хочется подсказать вам еще два слова, которые изменят вашу жизнь. Это «возможность» – первое слово. Да? То есть вместо слова «проблема» мы будем говорить слово «возможность». И стараться увидеть эту возможность, потому что в каждой ситуации, которая с нами происходит, в которой мы умудряемся увидеть только проблему, есть еще другая сторона – это «возможность». И второе слово «изобилие». Нужно просто сконцентрироваться на ближайшие 90 дней на слове возможности изобилия. И посмотреть, насколько изобилен мир. Посмотрите, сколько листьев осенью под ногами шуршит. Посмотрите, сколько звезд на небе, сколько снежинок зимой нападало э, на ваше окно да, или в вашем дворе. Посмотрите все это, посмотрите какие-то программы, в которых вам в это все будет очевидным. И почувствуйте, что Вселенная Изобильно, она любит вас, она готова исполнять ваши желания, как изобильная Вселенная. И в преддверии 8 марта думайте об этом.